позитивного состояния. В этом видео поведаю, как негативные мысли сотрудников могут попросту разорить компанию и одновременно докажу, как позитивная установка, как хорошие мысли ваших коллег могут привести к успеху вашего бизнеса. Меня зовут Берту Лочи Ферансано и я позитивный лайфстайл коуч тренер номер два в этой части ютуба. Мои клиенты любопытствуют, почему при увеличении количества сотрудников в штате зачастую бизнес не просто не развивается, а то и приходит в упадок. Я анализирую их деятельность и прихожу к выводу, что именно отсутствие позитивной установки у сотрудников приводит к такой ситуации. Простой пример. Негативная установка и плохие мысли сотрудников ведут к плохому общению. Плохо общаемся с клиентами, клиенты не возвращаются. А без клиентов компания исчезает. Вот какая прямая зависимость между установкой и успешностью вашего бизнеса а соответственно если у сотрудников позитивные мысли установка то они классно общаются хорошее общение приводит к положительному обслуживанию и к росту количества клиентов много клиентов компания развивается бизнес становится успешным Сотрудники получают классную зарплату, руководство улыбается. Вот что вы должны донести до своих коллег. Если у них будут позитивные мысли и хорошее общение, это будет приводить к росту компании, и все будут чувствовать себя положительно. А если бы было так все просто, тогда мы, лайфстайл-позитивные коуч-тренеры, не становились бы такими популярными. А потому что, согласно статистике, всего лишь 3%, может быть 5% по некоторым данным, людей обладают поистине позитивной, искренней установкой. Вот почему мы обязаны, должны и вынуждены доносить до всех, до нас, до вас, как правильно достигать положительного состояния мыслей. И давайте уясним, что такое установка. Установка – это наше отношение к происходящим событиям в жизни. Соответственно, позитивная установка – это наше желание, воля, наше решение позитивно относиться ко всем происходящим ситуациям. Даже если случилось ЧП, ДТП, какая-то неприятная негативная тема, это не повод впадать в депрессию для положительно заряженного человека. Не нужно покупать проблемы, приносить эти мешки негатива домой и делиться ими с окружающими. Да, я понимаю, бывают взлеты и падения настроения. Именно для этого и нужно тренировать свою положительную установку, потому что она не приобретается за секунду. Установка положительная – это то, что тренируется месяцами и годами. Это наш жизненный позитивный опыт, который мы применяем в любых ситуациях. Именно для этого мы с вами здесь собрались, чтобы узнавать, какие методы системы и ключи существуют для того, чтобы увеличивать и улучшать свою позитивную установку и давайте на десерт поделюсь с вами одним важным секретиком как же вычислить негативщика у себя в коллективе обычно своим клиентам я рекомендую просто послушать в каких словах общаются ваши люди и если от кого-то вы будете слышать постоянно, что ему не везет, на него дают обстоятельства, ему не нравится место его учебы, работы, жизни, ему не нравится его окружение, его бесят какие-то люди, может быть он сам себе не нравится, ну и так далее. В общем, вы поняли, что это именно та самая негативно заряженная личность, которая будет сеять зернышки плохого настроения у вас в коллективе. В таком случае я рекомендую поступить с ним, с этим персонажем. Одним из двух следующих способов. Первый вариант. Вы можете потратить большое количество энергии и попробовать сделать из этого персонажа позитивно заряженную личность. Ну а вдруг у него мировоззрение станет таким положительным, что он приведет вашу компанию к росту и к успеху. А есть второй вариант, которым пользуются грамотные HR-директоры. Правило. Долго нанимаем, быстро увольняем. Теперь я думаю вы понимаете, что делать с негативщиками у себя в коллективе? Да нормальные развитые прогрессивные люди вообще уже давно поняли, что только позитивные мысли и положительные планы могут развивать эту планету, потому что доказано, что негатив блокирует, Позитивное мышление. Негативные мысли блокируют творчество, вызывают гнев, депрессию, различные заболевания, стрессы. Негативные люди с их дурацкими мыслями порождают ошибки, затягивают нас в неприятности, снижают продуктивность. Да не попросту лишают нашу жизнь радости. А вот мы и закрепили, что именно положительно заряженные люди должны нас с вами окружать целью приведения нас к успеху. Понимаете, что позитивная установка это то, что нас будет заряжать и ободрять. Именно поэтому в следующей серии я вам дам четких несколько способов без воды, как достигнуть позитивной установки. А пока что я от вас прошу, пожалуйста, вы напишите, от каких слов вы будете избавляться в своем лексиконе, чтобы избавиться от негатива и подпишитесь на канал. Это позитивного лайфстайл коуч тренера Бертолуч Фиранцано номер два в этой части Ютуба.